Привет, друзья! Сегодня 19 сентября, мы начинаем ежедневный обзор рынка, посмотрим, какие торговые возможности на рынке еще остались, и сориентируемся по целям. Итак, фонд. Фунт. фунт стерлингов всю прошлую неделю достаточно хорошо и качественно рос, особенно последние два дня, четверг и пятницу. Виной тому определенные истребильные заявления Банка Англии и, в принципе, достаточно позитивные статистические данные. Что мы сейчас можем наблюдать? В пятницу мы наблюдали, во-первых, закрытие открытых позиций, переходили оставшиеся участники рынка на новый контракт, в связи с чем перекладывались на уже декабрьский 6BZ7. Допускаю, что как раз таки в пятницу была сформирована новая тенденция. Да, то есть новая тенденция, она в первую очередь сейчас у нас коррекционная и мы ищем точки на вход, точки в продажу. То есть, как вы видите, сегодня у нас был достаточно хороший качественный вход. Я здесь немножко поспешил. То есть, под понедельника, после вчерашнего дня, он выступал у нас как LPS, то есть, он не давал сначала цене упасть, как уровень поддержки выступал, как только цена немножко наверх набрала массу и смогла пробить данный уровень, то уже сегодня он выступал как уровень сопротивления и не давал цене расти. То есть, в принципе, я обратил внимание на на реакцию цены э, здесь были интересны такие тени а тени как вы знаете это практически стопроцентный показатель что слабость определенного участника рынка есть на данный момент слабость именно покупателя То есть не дали цене а уйти выше лимитками цену остановили в связи с чем мы можем наблюдать сейчас достаточно импульсное хорошее движение вниз что касается потенциальных целей поможет уровень фибоначчо Три основные цели. Первое, мы уже ее достигли, это 13500. Это у нас бигпринт вчерашнего дня. Зеленый хороший бигпринт, а вот одного участника рынка, от которого цена шла наверх. И мы видим, что сейчас цену пытаются остановить и не дают цене упасть. допуская, что какое-то время цена здесь будет флайтить. Как только мы сможем преодолеть данный бигпринт, в котором был проторгован 287 контрактов, точнее не проторговано, а окинуто в рынок, то мы достаточно оперативно пойдем дальше вниз. Но вполне допускаю, что даже вот такой свечкой. основная наши цели это 13.1.34.42, например, вот этой области, и 1.34.05. То есть по факту мы берем вот эту область, то есть начиная от гэпа и заканчивая первой коррекцией. То есть эту область мы берем как приоритетную с вероятностью 95% мы ее можем взять потенциал движения у нас в принципе если мы говорим про глобальное продолжение тенденции наверх то в принципе как раз 13 134 ровно то есть это закрытие gap у нас и здесь движение останавливается максимум куда можно цену еще увидеть это к данному бигпринту и к подсу 14 сентября то есть движение может выглядеть следующим образом есть, вот это даже я думаю вот так так а движение вот сюда будет вот таким да, то есть менее вероятно но тем не менее возможно это что касается фон тестстеринг бежим дальше Индекс S&P 500. Также всю прошлую неделю у нас рос, открылся гэпом и гэп остался не закрыт. Что касается потенциала. То есть смотрите, сейчас начинает проглядываться потенциальное формирование новой тенденции, да, то есть потенциальный разворот на ближайшие несколько дней и допускает, что примерно с уровня 25.04 мы можем идти ниже. По целям. Основная цель это у нас э, вот эти кластерные вливания, где цены пытались становить в пятницу. Э, это цена 24.96.50. Тут даже, в принципе, можно взять следующим образом. Так. Можно взять следующим образом. То есть вот такую область это у нас э, 24.97 даже с запасом, хотя нет, можно не без запаса. 24,97, 75 и 24,95, 75. Вот такая область а, в два пункта, где цену, а, куда цену с вероятностью 95 процентов введут и где стоит прикрывать как минимум первый контракт. Второй контракт я рекомендую закрывать на месячном по цене. Опять же, таки туда цену могут не пустить по той простой причине, что у нас по цене 2495.75, то, что мы отметили, это не только нижняя граница данной области, но и достаточно неплохой ЛПС. Чуть он пониже находится, 2495.50. Поэтому в этой области лучше цену. Прикрыть. давайте мы сделаем следующим образом это же касается индекса S &P 500 не забывайте что завтра у нас процентная ставка и на основе вряд ли ее поменяют скорее всего это будет делать в декабре но тем не менее на основе определенных заявлений индекс S &P 500 как и валюта, могут неплохо сходить в ту или иную сторону в связи с чем завтра стоит быть аккуратным а сегодня я думаю стоит сделать максимум одну сделку по индексу, да, эта сделка в первую очередь в шорт, вставать на данный момент не рекомендую то есть взяли вот, взяли вот это движение в шорт и на этом я думаю стоит закончить нефть по нефти не все так однозначно, смотрите вот такой у нас был достаточно Хороший продолжительный рост раз с коррекцией и два. То есть сейчас мы видим, что нефть наткнулась на определенное сопротивление, но тем не менее определенный добой все-таки может осуществить. Вот эти сделки, это в первую очередь внутридневные сделки, они основаны, то есть они нацелены исключительно на сегодняшний день, с такой тактической достаточно целью. Ни в коем мире не стратегической. Но в связи с чем. То есть можно попробовать агрессивно зайти от уровня 50-40, это у нас контракта, как видим ЛПС и достаточно такой неплохой уровень, откуда можно попробовать зайти в рынок. Вторая точка на вход более или менее достаточно такая консервативная, это уровень 50-25. Да, то есть это, во-первых, вчерашний подс и плюс это динамик левел да, с недельными настройками. В с чем отсюда также стоит попробовать. Движение ниже. Оно в теории возможно. Но входить отсюда, честно говоря, уже не очень хочется. Тем не менее. Это неплохой уровень как и LPS, то есть был уровень 70% от него, может, может быть, может как-то отыграть э, рынок, но тем не менее, при движении цены ниже вот этих лоев, э, уже в покупке лезть особо не хочется, по с чем. Э, сделал я две попытки войти в лонг, посмотрим как они э, отработаются и завтра будет видно. Вполне допускаю, что нефть могут готовить уже к завтрашним данным по, по запасам нефти, по запасам бензина, а также будет определенная реакция на процентную ставку. В связи с чем стоит максимально аккуратно нефть в следующие два дня торговать. Опять же не забывайте, я в группе выложил во всех соцсетях выложил пост по поводу нефти Китая и юаня, да, то что пытается отвязать нефть от главный экспортер нефти, импортер точнее от доллара и привязать его к юаню. В принципе попытки достаточно интересны, и стоит за этим посмотреть, что получится. И стоит посмотреть, что из этого получится. Если у китайцев все-таки получится отвязать нефть от американского доллара, то я думаю, достаточно быстро, что бренд, что VTI может рухнуть. Но будем посмотреть. Так, рекомендация по нефти. Аккуратные покупки. То есть, две сделки стоит сделать. Лучше даже сделать одно консервативное. Зайдет-зайдет, не зайдет-не зайдет. Не зайдет золотом, то есть смотрите какой у нас был план по золоту еще на прошлой неделе мы ждали цену к уровню 1.39, 1339 ровно и оттуда планировали продажу цена не дошла буквально пару тиков скорректировалась и ушла ниже то есть вот она дошла 1338 да, буквально 90 долларов не дошла и скорректировалась ниже на что стоит сейчас обратить внимание Давайте посмотрим общую картину для начала. Вот так выглядит общая картина. И на часовом графике выглядит это таким образом. Смотрите, мы сейчас находимся в вот данной области. Здесь было проторговано достаточно много объема. И данная область является, безусловно, областью поддержки. Областью поддержки не даст цене упасть в ближайшее время эти объемы. В связи с чем, а, наиболее разумно искать покупки с целью коррекции скорее с целью коррекции к данной области возможно даже чуть ниже цена может сходить тем не менее коррекцию в лонг стоит сейчас ожидать можно ожидать опять же не забывайте при изменении или не при изменении процентной ставки золото будет реагировать потому что золото это инструмент убежища если доллар ослабнет золото будет расти. Если доллар окрепнет, золото будет падать. Итак, что касается золота. Внутридневной вариант. Смотрите, стоит искать покупок. В принципе, можно даже по рынку попробовать зайти с тремя целями. То есть, по факту, здесь есть три точки, где стоит закрывать позицию. Во-первых, это 13.23.2. Во-вторых, это уровень 13.24.5. Вот он, месячный динамик левел, И в-третьих, это уровень 13.28. То есть это также месячный динамик левел, Откуда цена может отвиться. Связь с чем? В этой области рекомендую искать продаж Но до нее мы еще должны дойти. В связи с чем, если у вас позволяет депозит, я рекомендую заходить примерно с этих цен с целью достижения данной области. Если вы консервативный трейдер, я рекомендую подождать, чтобы цена сюда скорректировалась, чтобы мы могли отсюда э, зайти в хорошие продажи и, в принципе, э, постарались взять вот это решение. То есть у нас основные цели. Я покажу. То есть основная цель у нас а, 12.93.5. с половиной, вот эта область, и и такая уж очень оптимистично это в районе 12.80, 12.75. Тут не факт, что цены доведут, а вот до уровня 12.95, 12.90 очень даже есть возможность, и с чем. Вот здесь мы своей целью будем фиксировать и будем присматриваться возможно к развороту. Это что касается золота. Канадский доллар. На это немного уберем. Так. Итак, смотрите, на что хочу обратить ваше внимание. Как только мы на процентной ставке достаточно резво улетели наверх, я вам сказал, что мы эту пустоту будем закрывать. Но не можем мы э, э, вот такое количество кластеров оставить незаторгованными. Что, в принципе, сейчас и происходит смотрите цена сейчас у нас возвращается мы наторговали сверху даже очень ну, очень много объема для данного фичерса и цена корректируется ниже заторгую вот эту пустоту за торговые вот эту пустоту на что стоит обратить внимание первое что это обратить внимание на вот этот битре то есть смотрите Мое мнение, цена и дальше продолжит движение. В связи с чем стоит э, поискать точки шорт. Две области у нас есть. Первая агрессивная 81 710 81 770 вот здесь. И вторая 81 950 от мечтного динамик левого. От обеих областей мы можем искать продажи. Что касается цели, давайте посмотрим по целям. Да, кстати, еще и 50% Fibonacci. А с учетом того, что рынок тонкий и привязан к нефти, точнее инструмент тонкий и привязан к нефти, очень даже Fibonacci канадский доллар любит. По цели, смотрите, во-первых, обновление вот этих лоев, чтобы снести стопы. Два движение к уровню 8512, То есть, чтобы снести вот эти стопы Идея, ну, я думаю, даже сразу пойдет снос. И вот этих стопов может пойти. Уровень 8400. И возможно, что мы сможем пойти вот сюда. Но не факт. В любом случае, движение к данному уровню, к данной области, достаточно интересно выглядит. И вполне допускаю, что здесь сюда цену стоит ожидать. В связи с чем, в данной области стоит искать продажи. Это что касается канадского доллара. Не забывайте, завтра у нас, опять же таки, напоминаю, процентная ставка, и канадский доллар, безусловно, отреагирует на эти известия. Йена. Тут, в принципе, мысль точно такая же, что и по золоту. Стоит ожидать коррекцию наверх. Первая область, откуда стоит искать продажи, это уровень 9440, второй 9900. Ну, то есть первое это у нас месячный динамик левел, второй это постконтракты более точные, точных уровней более точных областей на данный момент нету поэтому пока ориентируемся на то что э, будет возможна коррекция будем с вами искать точки на вход в первую очередь в продаже я допускаю что вполне иена может закрыть вот этот г который образовался у нас в пятницу я, то есть движение примерно к уровню 90 550, 90 600 Здесь набор позиции и уже дальнейшее движение. Шорта. Давайте посмотрим по фибоначчи ну, Примерно да, так и получается. Что касается потенциальных целей, смотрите, в первую очередь такая глобальная стратегическая цель это у нас месячный динамик левел в районе 88 600 То есть туда цель. Я думаю, цену и направит в ближайшие две-три недели. Может, даже раньше. И напоследок, самая на данный момент непонятная валюта, Самый непонятный фьючерс, это фьючерс на евро. Честно скажу, очень и очень неинтересно сейчас выглядит фьючерс на евро. Хороших точек на вход он не дает, или дает под закрытие сессии, или ночью во время азиатской сессии. В связи с чем, не рекомендую его категорически торговать, по той простой причине, что он находится в таком, шумовом холосе личное мое мнение стоит дождаться когда уже он успокоится будет ходить не вот такими безумными пилообразными движениями а более-менее стабильный и направлен да то есть давая нам возможность идти от консервативных точек поэтому по фьючерсу евро я рекомендую вам Пока, даже не пока, а продолжать сидеть на заборе. Есть потенциальная область, откуда мы можем отбиться. То есть это уровень 1.2700, 121 Это очень, ну, в принципе, сколько тут? 300, да, пунктов, да. 300 пунктов, достаточно обширная область. Брать ее как область потенциального продажи не стоит. По той простой причине, мы еще не знаем, что скажет по процентной ставке и в принципе какие будут сопроводительные отчеты а то есть что будет говорить Джанет Хиллер в с чем по фьючерсу евро стоит сидеть на заборе это был ежедневный обзор рынка от школы трейдеров Титя скол если вам понравилось данное видео ставьте лайк подписывайтесь на наши социальные сети и до скорых встреч всем профита и пока пока